Продолжая обзор новинок города Пенза фабрики Оливии. Пришли очень красивые городские рюкзаки. Городской рюкзак стильный, модный, всегда актуальный. Очень удобно, когда свободны руки. Можно повесить за спинку то, что хочется, и то, что необходимо. За счет того, что рюкзачки мягкие, они довольно объемные. Показываю на примере розового розовый. В отделке с красивым на вишневым Практически коричневый переходящий цвет. На передней стенке карман на молнии. На задний карман на молнии. Вот такой удобный вход. Внутри кармашек. И на задней стенке кармашек. Размер довольно комфортный. Он однозначно больше любой маленькой женской сумочки. И несмотря на то, что вроде бы кажется он несерьезным, тебя ждет. Хотели бы иметь у себя такой в гардеробе рюкзачок. Казалось бы, это не солидно, но если это правильно одето, очень красиво со вкусом, это всегда будет актуально. Цвета в наличии розовый, бордо металлик, бронзо металлик, графитовое серебро блестящее, очень красивый и классический черный который подходит абсолютно под все. Цена рюкзачков 1900 рублей. канала скидка 10 процентов. Телефон указан ниже, в описании, либо на видео. Делай заказ. Отправим почтой курьером, так как вам будет удобно. Пока.